По сути дела, этот комплекс у нас, как я сказал, три этажа. Один из которых внизу, это у нас полностью магазин пятерочка. И вот это непосредственно два жилых этажа. Вот эта вот малышка, например, квартира малышка. 23 квадратных метра. Можно купить в районе 5 миллионов рублей. Вот такая прекрасная, прикольная. Например, вот эта квартирка 41,8 квадратных метра. Угловая квартирка планируется в идеальную однокомнатную квартиру. И интересно выглядит. Симпатичный, построенный с данной дома еще раз говорю, проходит ипотека. Привет, дорогие уважаемые друзья. Сегодня будет интересный комплекс с недорогой Хости хотел сказать в сочи смотрим внимательно вот этот домик на улице малодогвардейская этажностью три этажа где первый этаж это полностью коммерческое помещение в лице пятерочки где уже зашла пятерочка в общем здесь на районе есть буквально все совершенно все от хлеба до ателье до красного белого магнитокосметики в общем можно долго продолжать перечислять в общем как говорится язык устанет пока все расскажешь что здесь имеется овощи фрукты зелень хлеб я не знаю тут вот ассоциация. Тайского бокса В общем, место мега Такое насыщенное Кафетерии, небольшие ресторанчики В общем, магнит на магните, пятерочкой погоняет И вот тут внизу у нас парковочные места Но я сейчас предлагаю зайти в сам дом Непосредственно, домик у нас интересный, качественный Построенный, с данными проходит Ипотека, и в общем, есть Небольшая беспроцентная рассрочка Я предлагаю сейчас нам с вами пойти вовнутрь И посмотреть, какие квартиры здесь у нас Представлены для вас Идем, дорогие друзья, в общем, вовнутрь нашего комплекса. Дорогие друзья, здесь есть небольшая своя территория. Видите, она огорожена заборчиком. Комплекс называется у нас Grey House. По сути дела, этот комплекс у нас, как я сказал, три этажа. Один из которых внизу, это у нас полностью магазин пятерочка. И вот это непосредственно два жилых этажа. Статус жилое. Заходи, делай ремонт, живи. В общем, дорогие мои друзья, домик построен, сдан по всем канонам и правилам э, строительства, сдачи норм и требований. В общем, домик действительно симпатичный. Сейчас я предлагаю зайти вовнутрь и показать вам, что же у нас здесь интересного. Видели две лавочки, имеются туечки. Пойдем внутрь. Здесь у нас, видите, керамогранит качественный, непосредственно декоративная штукатурка. И вот это наша входная дверь. Заходим в подъезд. В подъезде сейчас буду показывать самые интересные предложения. И прикол в том, что у нас здесь очень недорогие варианты. Очень недорогие Дорогие, очень интересные, очень классные. Смотрим внимательно, вот так вот выглядит подъезд. Смотрите, какая декоративная штукатурка. Какие перила? Качественные. Керамогранит и почтовые ящики. В доме всего 20 квартир. Еще раз говорю, дом построен сдан, сделки регистрируются в реестре проходят ипотеки. Ну, давайте начнем вот с такой квартирки. давайте вот такой. А, так, ну и что это за квартирка? Это такая вот небольшая квартирочка. Да, вообще хочу сказать, что здесь есть как однокомнатные, так и двухкомнатные, так и... А, так и чё? Так и студия. Вот эта вот малышка, например, квартира малышка 23 квадратных метра. Можно купить в районе 5 миллионов рублей. Вот такая прекрасная, прикольная квартирочка. В принципе, нормальная, планируется, можно даже пополам раззонировать. Везде балкончики, здесь у нас вот такие вот французские. Это вот такое каленое стекло. И мы выходим вот сюда. Видим то, что у нас здесь имеется кафе-ресторашка небольшая. Вот это у нас парковочные места. Ну и хотел бы я сказать, что здесь есть вид на море, но его пока у нас, дорогие друзья, не видно. Все, давайте-ка. Закрываем окна. У нас тонированные, видите? Я закрыл окно, сразу стало вдруг темно. Коммуникации все центральные. Центральные, абрикосовые, сверну на меганоградную. Минимальная площадь 23 квадрата, максимальная площадь 44. Давайте будем подниматься на верхний этаж, по причине того, что, в принципе, от этажа к этажу планировки идентичны. И мне кажется, все-таки, если смотреть, то, по, по сути дела, мы как на третьем этаже, но на самом деле мы на втором. Так, какие квартиры вам показать, чтобы вы влюбились? Так, ну давай вот такой. Влюбитесь в меня. Ну это такая же, как внизу, 20 квадратных метра, только... В общем только наверху. Такая же внизу, только наверху. Так, это что такое? То же самое, блин. То же самое. Идентичная однокомнатная квартира. О, я буду двери оставлять открытыми для того, чтобы было посветлее. А то, мне кажется, вам тут кажется, что темно, потому что в коридорчике светик не включен. Так. -пам -пам. Ну, такая квартирка. Если интересно, сейчас вам расскажу, дорогие мои, сколько стоит данная квартирка. 31,2 квадратных метра. Можно купить данную квартирку от... Ну, короче, в районе 200 тысяч рублей за квадратный метр. Ну, по сути дела, однокомнатная квартира. Я не могу сказать, что данный дом очень... Ох, ремонты. Ремонты ведутся в данном доме. Ох, и датчик движения зажегся слава яйцам. А то что-то там было так темно. Так, вот такая квартирка. Угла... -я. Это 34 квадратных метра, можно купить такую квартирку по 210 тысяч рублей за квадратный метр. Что у нас здесь виды? Какие? Угловая квартирочка, видим, вот они наши парковочные места, напротив парикмахерская, цветы, подарки, магнит-косметик и, в общем, ну, относительно неплохая вокруг у нас, видим, что... Такая вот архитектура. Везде у нас многоквартирный фонд. В общем, все здесь построено, застроено. Ну и здесь вы тоже можете запросто тут же заходить и жить. Ну и что мы дальше видим? По дверям, по входным дверям. Так, откроем. Двери у нас качественные. Можно не менять. В общем, фишка данного дома, то, что здесь цена у нас от 200 тысяч рублей за квадратный метр. И, пожалуйста, заходите, сразу делайте живо, э, живот, говорю, живот тоже гладьте, да, свой. Э, делайте ремонт, живите. Ну и, в принципе, планировочки тут все, как бы, такие более-менее уже понятные, да. Это вот этот вот весь ряд в эту сторону, это 23 квадратных метра. И интересно все это удовольствие вот такими вот квартирками, вот такими вот угловыми, по причине того, что они самые большие. А планировочки, как правило, идентичные. Например, вот эта квартирка 41,8 квадратных метра. В общем, получается по 210 тысяч рублей за квадратный метр. Угловая квартирка планируется в идеальную однокомнатную квартиру. Еще раз говорю, домик построен из данной, сделки регистрируются в Росреестре, по договору купли-продажи, и отсюда даже видно море. Вон оно там море, видно вам или не видно. Смотрим еще раз. Да, вот у нас видно море, видно, да, сразу стало вдруг светло. И э, если мы поворачиваемся сюда направо, то что мы видим, что... Ну, чтобы увидеть, надо посмотреть. Поэтому смотрим внимательно. В принципе, мы, получается, тут вот уже, вот здесь уже ничего не построят Ну и вот, в принципе, вот такие вот виды Внизу, то есть, домики небольшие такие, вот оно все в домиках, домики на домиках И здесь вот так вот неплохо Технология строительства у нас монолитный каркас с блочным заполнением Что такое из себя представляет монолитный каркас? Это вот, вот это вот несущее тело, вот оно, видите, вкрапление, вот он А между квартирами, по квартирной, далее выкладывают все с блоков вот как-то так. Так, эту квартирку посмотрели. Она большенькая. Ну, по сути дела, 42 квадратных метра. Выходим далее сюда. И вот следующая. Она еще больше. Она не 42, она 44,1. И такая квартирка тоже можно купить по 210 тысяч рублей за квадратный метр. Классная, интереснейшая, ну, как бы нормальненькая квартирушечка. Как она планируется? Ну, в принципе, вижу, что комната РС, комната 2. Ну, можно выделить, да? Либо вот так. Комната 1. Кухня. И санузел либо большая идеальная однокомнатная квартира вот такие квартиры данный домик есть на территории города сочи на теле города сочи да на карте города сочи называется домик грей house грей грей house прикольно такой грей Is... горизонт хочется сказать нет грей house э, типовые планировочки еще раз я сказал это либо 31 квадратный метр в однокомнатную квартирку либо вот такие вот 23 и 23,1, там 20, 23 и немножечко всякая фигня. Короче, как бы вот такое дело, да? Квартирчики такие. Домик качественный, еще раз как бы неплохой. Э, уровень, ну, назовем его комфортик. Этот микрорайон, это у нас, э, получается, центр микрорайона Соболевки. Мы реально в центре Соболевки. Есть такой микрорайон у нас Соболевка, и мы вот находимся в нем. И как бы, как правило, типовые планировки. Здесь три типа я выделю. Это 23, 31 и 43. 1,44. Ну и вот, как-то так, такая вот петрушка, дорогие друзья. Сейчас я попробую выйти, если у меня это получится. Пароль, без пароля, без чип-ключа это у меня не получится. Поэтому сейчас, как говорится, попросим помощь зала. Пик-пик-пик. Все. Закругляемся, выходим и прощаемся, дорогие мои друзья. Еще раз смотрим, что у нас имеется на районе. Красное и белое прямо через дорогу. Что мы тут еще видим дальше? Коммерция, которую я, как говорится, много о ней рассказывал. Тут ходил вдоль и поперек, вокруг да около. И давайте-ка еще раз снизу пройдусь покажу, это непосредственно наш дом, немножечко с другого ракурса интересно выглядит симпатичный, построенный с данной дом еще раз говорю, проходит ипотека здесь же у нас под кондиционер застройщик позаботился, молодец, сделал корзины под кондиционеры, еще раз говорю первый этаж полностью коммерция и выше два жилых, в общем вот такое вот неплохое более-менее интересное место кого заинтересовал данный Грей Хаус так он называется, жду, жду вашего звонка или же если вам нужна информация пишите, звоните, мой номер 8 980 17 800 07 47, 47 47 Звать меня Дима, Дима Юдовы. Я думаю, мы с вами увидимся. До скорой встречи, дорогие мои друзья. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока-пока.